Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Эмизмат. И сегодня мы рассмотрим разновидности 5 рублей 2013 года чеканки. Данная монета чеканилась на обоих монетных дворах. Начнем с Санкт-Петербургского монетного двора. СПМД разновидности как таковых не имеет, чеканилась только одна. Стоимость в отличном состоянии может доходить до 30 рублей. Теперь мы плавненько перейдем к характеристикам. Диаметр монеты у нас 25,0 мм. Толщина 1,8 мм. Масса составляет 6 грамм. Металл – сталь с никелевым покрытием. И на гурте у нас 60 рифлений, разделенные на 12 равных участков, чередующихся с 12 гладкими участками. Переходим к московскому монетному двору. Москва в 2013 году имеет 4 разновидности разных типов. Рассматривать монеты мы будем по каталогу Александра Сташкина. Различия мы будем лицезреть только по реверсу, так как каверс у всех монет одинаковый. Первая разновидность чеканилась ш... темпелем 5.32. Основные отличия. Это завиток примыкает к канту, правый верхний угол пятерка срезан сверху и изображение уменьшено. Вторая разновидность чеканилась штемпелем 5.4. <coughs> Отличия таковы изображение увеличено, завиток заходит в подкант. Сейчас вы видите различия завитков. На первом фото он заходит под кант, на втором же он просто примыкает. Третья и четвертая разновидность отличаются от предыдущих тем, что правый верхний угол пятерки не срезан. Между собой они различаются размером изображения и размером канта. У разновидности реверсов 3.311 завиток примыкает к канту. Правый верхний угол пятерки не срезан сверху. Кант шире. Изображение уменьшено. В свою очередь у разновидности 3.312 завиток примыкает к канту. Правый верхний угол пятерки не срезан сверху. Кант уже и изображение увеличено. С... Стоит... Монета также немного, в пределах 30 рублей в отличном состоянии. Среди браков есть такие браки, как перепутка по заготовке, стоит она около 4000 рублей. Есть же такой брак, как 5 рублей на желтой заготовке, она стоит в пределах 17000 рублей. Расколы и повороты стоят не очень дорого для этой монеты, около 300 рублей. Есть также монеты из металла, но, как некоторые бы сказали, это монета заказная. Среди браков также есть отслонение гальвона покрытия. Ну и на этом все. Ну а я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии, как я его могу улучшить. Ну а я с вами не прощаюсь. Я говорю вам до новых встреч. Субтитры а